Добрый день, дорогие друзья. Я на Блашином рынке Музей Москвы. И он в этот раз в очень маленьком помещении находится. Ну а я подошла к своим чайникам. Так. Здравствуйте. А сколько стоит вот деш самый дешевый металлический ваш чайник? И какой он? Это какой он будет? какой самый недорогой чайник? Самый дорогой недорогой чайник. На ножках? А вот этот будет... Тысяча восемь. Тысяча... Сколько? Восемь. Тысяча восемь. Ну вот этот вот, А этот восемь. А этот? пять. Нескольких таких. В комнатках рынок происходит. В том большом, который мы привыкли снимать, его, говорят, по театру сделали. И теперь, если будет проходить блошиный рынок в помещении, то только уже здесь, в этом павильоне. Это помещение, помещение, в котором проходил этот блошиный рынок, был разбит на несколько комнат. И мне оно сразу почему-то напомнило блошинку на Новокузнецкой. Ну, более, может быть, какой-то своей интимностью снимала я все это до события на Украине. И сейчас, пересматривая видео, мне кажется, что я сейчас уже нахожусь в каком-то другом мире. И как мне нравился тот мир, в котором я была счастлива, даже полностью, может быть, не сознавая этого. Меня окружала такая красота. Скажу вам сразу, чайник для золотой сервировки я так и не купила, и, наверное, уже не куплю. Да, это Он 25. Чайный пара да. напа... 30, если все вместе. То можете... Это кузнецов, да? да. Он, легко он легко узнавает. Да. Особенно вот эту форму что-то он любил, а? Форму вот эту любил. Ну да, да, да. Красивый. А я на прошлой выставке видела его розбисервис. Ну вообще закисающий, что Понятно. А тот. А сколько он стоит? По-моему, 2,5 тысяч. А вот этот вот такой, такой. А, спасибо. Но ну, они где-то все в районе Супинка 3000. Там, 3000. Это можно тоже до 3. Вы не пробовали? Ради совета. А хоть не то, сколько А сколько у вас паров? Вот это Шиповник или это вместе у вас? Да-да. Пять. Это Калина, вот это по 5,5. А, да, это же Калина, точно. Это Калина, вот что. Да-да-да. А вот Шиповник. Вот а, Шиповник да, пять с А вот красный, это что у вас такое? Это Калиновый лист. Тоже Дулево. Сколько здесь у вас представлен? Да, это все Российская империя. Ну, если российская, это мельхиор, да? Это серебро, а, серебро, да. Пробы, да. Да, я посмотрю Вот посмотрите, Дулево, Боже, первый раз вижу Чтобы с этой стороны так были прорисованы Цветы, да рисунок был прорисован. И здесь... Ой, а какой он тоненький! Вообще кончайший, потрясающий. Посмотрите, посмотрите. А это песочная замечательная чайная пара. Вообще в моих любимых цветах это еще золотой Четыре потрясающих. Ну вот петух. Петухов много. Но к моему чайнику, наверное, наверное такой чайник, как э, примерно вот, кружка, да? Размер. Поэтому было бы смешно, наверное. Мне кажется, этот чайник тоже песочный. Не могу дотянуться, но мне так кажется. тарелочки. Ну вот это вот. Эвелерой. Это вот эвелироид. я так и думала. Это пасхальная. Да, он любит такие. Это гайзер. Где осталось? Ой, ой, ой. ой, Ничего будет. Ты такие крепкие, да? Что ничего. Ой, лучше помолчите, чтобы мы ничего еще больше не ну, разобрали. Да, да. А то сегодня уже хватит боя. Уже был, да? да. А вот эти И сколько? Птички. Птицы по 350 были, могу отдать по 3. У -у -у. Так вот осталось три штучки. Забрали только что. Было 12 штук с утра. Ой, а крючки, как у вас симпатичные. Боже мой. Для дачи. Я тоже Эти за 2 500 да. Очень. Друзья, красивые. вот посмотрите. Помните мою китайскую базу? Ну вот скажите, ну цветы один к одному. Единственное, что у меня там дубовые листья были по ручкам. А здесь вот нет дубовых листьев, да. Потрясающе. Это английский, кстати, поход. Вот так вот. Смотрите, моя ваза. Ну, до чего все похоже, да? Ну, это не ваза даже, не а Да. Теперь я уже задумалась Может быть и моя английская А эти куклы вы смотрели, это что, старинные какие-то? А я из Испании, примерно, а, 10, из Испании. Да, 15 лет назад. Мне ну, они, они не найти старые, но очень любят. Я там тоже очень люблю все. Кринтаж. Но вот уже два года нет возможности ездить. А, да. Замечательные да, куклы. я покупала. Мое время. Да. Они у меня все в коробках вот, я как-то раз сюда же носила года три назад вообще даже никто не спрашивает маркор да? их... а знаете почему? потому что может быть они дорогие очень они, я, я, так они сказать, дороже 100, года назад. На потому что слоговый кость уже не разрешает добывать поэтому надо делала, брать что, вы... что есть ее... это уже, уже много лет Старый деревянный чемоданчик с сокровищами, да? да. А сам чемодан раритет. Подкова. Неужели ее не купили? Все так любят подковы покупать. Делаем, но она, говорит, Блашинки". Блашинки". Блашинки она приедет. Это, она 12 а Где? хорошо. Где? Билета, ну, понятно, а вы вот посмотрите, маски венецианские. У меня моей подписчицы целая стена, даже две маски. А. Меня. Ух это украл Это было, я его разглядываю, Конечно. Вот книжечки «Волшебный яд любви», альбом «Галантной лирики», «Орден фуртуазмах мангеристов». Это старая, наверное, вещь. Можно посмотреть, это какой год у нас. Нет, 1989 девятый. Ну, смотрите. Так, вот. так, пойдем подальше Даже одежда Такие маленькие комнаты Даже одежда Мои клиенты равно не пришли. Она всегда берутся, я говорю, массу. Нам 6 часов надо быть вот на рынке, да, там, запустим. Блять, она с небольшом. Она знаете, начинает. А я опять нашла чайники, сахарницы, посеребренные, красота, разноплановые. Ну, Какие хотите. Я не вижу. А, здесь написано что по Написано, конечно, в на триложке. Правильно? А? Вот внутри триложечку а вот здесь, это, видите, здесь 800-я проба, а там можно было бы... Извините. А вот <сос> это, чей такой красивый? Это ваш? Нет, не ваш. Вот такой красивый тройка, это что, чьё это? Чья вот эта тройка? Америка. Одиннадцать тысяч, одиннадцать тысяч или одиннадцать скидок сидела. Без подносов. Подносы вот любой выбирает. Поднос. А что это? Это а посеребрение специальное. Америка. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Любая вилочка, любая ложечка по четыреста. Егор, потом разберемся. И ножи по 400? Да, и ножи по 400. Ну, у вас очень хорошие ножи. У вас правда хорошие цены. Давайте пакетик всегда. Красиво, красиво, чтобы тебя завернули. Держи вот так, да, 300 рублей. Мальчик. Ну а к вам обращаться бы кто? Валя пишет, пишет, пишет, пишет, пилки, вышки, что это? Нет. Конечно, великолепно все. Да? Да. Или Робоха в таком стиле работает? Да, да. И вот посмотрите, у него вот это вот баночки. Те, я знаю. Баночки я знаю. Но я думала, что не все вот такое вот посуду, очень красивая, но чуждаемый. Дам прочитать, что здесь написано. Да. Что, там написано? что там написано? Так, у меня телефон хотелось. А, конечно, вынесли. продолжение. Кстати, в музее Москвы я встретилась с Евгением Высоцкой, которую вы все очень хорошо знаете, и вы ее там увидите. Ну, а в заключение я решила показать вам кусочек Москвы. Мы мы тверской, здесь я встречалась с продавцом Савита, так что видите, делаю покупки. До встречи, мои дорогие друзья, люблю, обнимаю, здоровья всем, всем, всем. И удачи, потому что она нам очень пригодится.